Короче, люди, я посмотрела там, хотели за мной со мной клап, но поскольку YouTube не разрешает ссылки, сейчас я вам покажу все ссылки и все, что как можно со мной связаться. В общем, первый, это мой дискорд север Или в целом дискорд мой. Вот тут людей 16. 18, 18, 19, 20 людей, в общем. Дальше, что? Я есть также и в.. Я также есть и ВК. Сейчас, подождите. Также есть и ВК. Вот, Лев Маликов. Вот. Выкладываю тут... Вообще редко, на самом деле, выкладываю тут какие-либо фотки, но все равно я тут есть. И также есть вот телеграм-канал. Вот, да. Телеграм-канал есть. И тут всего лишь пять человек. Но все равно, если так, то так. Ну, также, конечно же, мой сам тогда вот Во -во -во. люди короче заходите я вас там